успев выпустить iOS 11.3 компания Apple анонсировала первую бета-версию iOS 11.4 для iPhone и iPad. Всем привет и через несколько секунд поговорим об основных новшествах iOS 11.4, есть ли они вообще, стоит ли ставить данную версию прошивки и если да, то как сделать это бесплатно, без регистрации и смс. Поехали. Качественные водоотталкивающие стикеры канала Apple Finder идеально подойдут для любого устройства. Успей приобрести последний! несколько штук по ссылке и описании к этому видео. Давай быстро перечислю тебе, друг, мой список нововведений в первой бете iOS 11.4, добавлена поддержка AirPlay 2, появилась синхронизация iMessage в iCloud, поддержка стереозвучания для HomePod, очередное исправление багов и повышение производительности устройств. А я говорил, я говорил, что список не особо интересный, я говорил. Есть ли смысл устанавливать iOS 11.4 бета 1? однозначно нет, так как прошивка не несет в себе в с недавно выпущенной iOS 11.3 абсолютно ничего нового. Не знаю как ты, но лично я не вижу явных причин ставить эту бету. Разве если ты студент, то ради фреймворка класс кит для приложений в учебных заведениях, хотя нет, замудрил. Короче, лучше спать спокойно по ночам и оставаться на iOS 11.3. Ну, однако, если ты любишь приключения на своем устройстве, то милости прошу в паблик во вконтакте, где каждый день Море интересной информации и кстати тут можно купить немножечко стикеров которых осталось совсем немного заходишь открываешь ссылку в сафари скачиваешь специальный профиль для загрузки бета-версии ios перезагружаешь устройство после заходишь в раздел обновление по в об основных настройках и устанавливаешь ios 11.4 на iphone либо ipad а еще лучше на два гаджета сразу такие дела подписывайся на канал чтобы не пропустить еще больше крутого и полезного контента компании apple и не только совсем скоро у Увидимся, до новых встреч, до новых, пока.